Так эта молодая женщина зовет, не угадаете кого, своего сына. При рождении мальчику дали совсем другое имя – Виталик. А теперь он, правда, пока только дома – Вий. Светозар считает себя дауншифтером. Свою семью из мегаполиса он перевез в глухую деревню два года назад, подальше от пороков шумного города. А Овечьи, тулупы, валенки оказались ближе к телу, чем строгий костюм офисного клерка. Свою жену я называю Лада. В честь... Славянская богиня любви и красоты. А у нас в семье все по любви. Увлечения славянской мифологии и русской литературы определяют весь образ жизни молодой семьи. Мы с мужем решили отказаться от своих городских имен. Я его называю Светозар, озаряющий светом. В их доме нет телевизора, микроволновки, они отказались от интернета и соцсетей. Этих уже так привычных спутников современного человека в семье Светозара заменили книги. Электрическому свету отшельники предпочитают свечи. Тихие вечера пара проводит, читая Гоголя. Своему сыну вместо колыбельных они с младенчества пересказывали повести любимого писателя. «Нам так нравятся книги Николая Васильевича Гоголя, что мы своего сына Виталика решили переименовать в ВИА. Но органы опеки насически отговаривают и не хотят принимать заявление. Но я в этом не вижу ничего плохого. Он даже откликается на ВИА». Официально переименовать своего сына Светозар и Лада хотели давно. Но когда узнали о съемках художественного фильма «Гоголь-Вий», решили сейчас или никогда – в детективе по мотивам произведений Николая Гоголя главную роль сыграл Александр Петров. Господи Иисусе, чтоб ему черту сын В органах опеки такой беззаветной любви к русской классике и отечественному кинематографу не разделяют. Имя Ви считают недопустимым, объясняют, что боятся за судьбу ребенка. Хотя Виталик в своих играх часто изображает незрячего исполина. Бегает с закрытыми глазами по лесу и чертит круги мелом на полу. Мне нравится Ви тем, то, что у него большие веки, и он каким-то образом видит. А еще он своим взглядом может испепелить, и ему подчиняются все чистые силы. Адвокаты готовы поддержать семью Дауншифтера в суде. Желание родителей назвать ребенка, пусть даже в честь мифического Виа, с точки зрения юристов, не противоречит семейному кодексу. В имени не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, знаков и символов, не относящихся к буквам, за исключением знака дефис. Также не допускается наличие обратных слов и указаний на должности, титулы и ранги. Таким образом, законодатель прямо не запрещает гражданину изменить свое имя на вий. Слушай, в какой-то веке как отшельники решили нет. изменить принципам. Премьеру фильма Гоголь Вий, которая прошла во всех кинотеатрах страны 5 апреля, Лада и Светозар вместе с маленьким Вием пропустить не могли. Ради похода в кино глава семьи сменил тулуп на спортивную куртку. Хотелось бы обратиться к создателям фильма, пользуясь моментом, чтобы они нам помогли переменовать сына в Вий. Ты хочешь быть Вием? Да! Из кинотеатра семья отправилась обратно в деревню. Светозар и Лада с двойной энергией намерены исполнить желание сына. А маленький Ви, то есть пока еще Виталик, уже придумал новую игру, в которую сыграет дома. Ни за что не выходить из круга и оставаться в нем как можно дольше.